Бодрое утро, друзья! С вами Надежда Соколова. Начинаем утреннюю зарядку. Утренняя зарядка бывает разная. Выходной день сегодня понедельник, но, тем не менее, день нерабочий, поэтому очень хочется спокойной зарядки. Хотя, возможно, кому-то хочется потанцевать. Но мы сначала сделаем дыхательное упражнение. Усаживайтесь поудобнее. Постарайтесь, пожалуйста, Раскрыть колени. Если не получается выпрямить низ спины, возьмите себе кирпичик или возьмите себе э, какой-то валик из полотенца, соберите его, опустите плечи вниз, потяните правое-левое плечо для начала. Хорошо. Теперь просто соберите обе стопы. Уведите руки назад и все внимание переведите в ваши тазобедренные суставы. И слегка по пружиням. по пружиним коленями раскрываем наши тазобедренные суставы, даем возможность им проснуться с утра. Улыбаемся себе внутренне, настраиваемся на то, что сегодня будет длинный хороший день. Независимо от погоды, соберем обе стопы, переведем руки на колени, потянемся макушкой вверх, сделаем вдох, выдох, еще раз также вдох, переведем руки вперед, разведем их в стороны, выдох, сосредоточимся на нашем дыхании, сделаем грудную клетку, раскрывая грудную клетку, вдох. И проследим наш выдох вниз под пупок. Выдох. Еще раз также вдох. Выдох. И еще раз вдох. Выдох. Расслабим дыхание. Развернем кисти в пол. И сейчас мы поклопаем руками вниз, как будто бы Руки лежат на поверхности воды, и мы слегка продавливаем их вниз. Движение рук идет из плечевых суставов. И теперь внимание, мы с вами сделаем пять счетов вдох, пять счетов выдох. Снова переводим внимание в дыхание. Вдох, выдох. Не опускайте ваши ребра, не опускайте вашу грудную клетку. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз дальше. Вдох. Выдох. Раскройтесь чуть больше. Вдох. Собираем. Подтягивая низ живота и собираем ладони. Тянемся руками. Вот выдох. Раскрываемся. Вдох. Руки назад. Спину округлили. Выдох. Еще раз. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Вдох, раскрываемся. Переводим носим. Вперед. Раскрываем грудную клетку. Тянемся. Хорошо, хорошо. Теперь приподнимаем руку, просто ягодицы, переводим обе руки вперед, и тянемся вперед прямой спиной, держим, выдыхаем себе в живот. Теперь постепенно уводим руки вперед, плечи опускаем и продолжаем дышать так же. Внимание, все переводим в поясничный отдел и заднюю поверхность бедра под коленки. Удерживаем это положение. Всякий раз, когда вы чувствуете, что вы выдыхаете себе в живот, вы чувствуете, как ваше тело постепенно наклоняется вперед, уходит вперед, поясница тянется сильнее. Опуститесь вниз настолько, насколько получается, опустите кисти в пол и круглой спиной поднимаемся обратно. Если этого не получается вы выполнить именно в таком режиме, дотянувшись руками до пальцев рук, до пальцев ног, то оставайтесь в том положении, в котором вам комфортно, в котором вы чувствуете, что ребра не опускаются на внутренние органы все время. Как бы раскрываем нашу грубную Теперь мы сделаем небольшой шаг и подтянемся локтями в колени. То есть вот. Снова выпрямляем спину, живот в себя и постараемся подышать себе в живот. Теперь мы пробуем выпрямить ноги. Если не получается, оставайтесь корпусом выше. Задержите это положение и снова подышите в живот. Уходим вперед настолько, насколько получается. Медленно и спокойно, с каждым выдохом. снимаемся. Помните, что мы не форсируем события. Мы ходим вперед медленно, постепенно, выдыхая живот и удлиняя свое тело, удлиняя свой корпус и стазобедренного сустава. Хорошо. Теперь мы с вами собираем обе стопы. Крещиваем. И снова потянем поясницу, круглая спина. И задержали это положение. Тянемся, тянемся, тянемся. Выдыхаем себе живот. Постарайтесь расслабить плечи. Поднимаемся вверх. Уводим руки назад, ноги выпрямляем. Кладем правую ногу сверху. И подтягиваем влево. Удерживаем это. Концентрируемся на тех мышцах, которые сейчас тянутся. Чувствуем, как у нас тянется вот здесь бедро. И стараемся выдох направить в эту точечку. И теперь хорошо упрямляем ногу и выравниваем корпус. Потянулись вперед. Настолько, насколько получается, переведите обе руки вперед, можно оставить их здесь, можно перевести дальше вперед, удерживая. Можно дотянуться до вашей стопы. Главная задача не кладите ребра, не опускайте ребра на внутренние органы. Да? То есть все время старайтесь их раскрывать. И все время концентрируйтесь на тех мышцах, которые у вас тянутся. Концентрируйтесь на своих ощущениях. Начинать слушать свое тело. Поднимаемся вверх. Выпрямляем. Могу, а ноги. Берем другую ножку. Кладем ее сверху. Уводим руки назад. Подтягиваем колено. Удерживаем это Удержим это положение и снова концентрируемся на тех мышцах, которые у нас тянутся. Слушаем свое тело, слушаем свои тазоведренные суставы. Помним, что если у нас не получается, чуть-чуть отводим ногу от себя. Удержим это положение. Выправляем ногу, выравниваем наше тело и начинаем тянуться. Начинаем тянуться вперед. Постепенно, постепенно выдыхаем живот, переводим руки вперед настолько, насколько получается. Тянемся, тянемся, тянемся. Чувствуем, как она стянется под коленкой, но не допускаем резких болевых ощущений. Всегда чувствуете вот эту грань, когда можно еще потянуться или когда нужно уже остановиться. Поднимаемся вверх, упрямляем немножко, собираем снова обе стопы, вот они наши стопы, плечи опускаем, слегка расслабляем шею. Покончаем головой из стороны в сторону. Очень спокойно, очень медленно. Поднимаемся вверх, делаем вдох. Переводим руки вперед и раскрываем их. Разворачиваем кисти в пол и снова наши руки бьют по воде. Пять щитов вдох, пять счетов выдох. Плечи опущены. Возвращаем наше внимание к дыханию. Соединяем движение и дыхание, синхронизируем пять счетов вдох, пять счетов выдох. Попробуйте это сделать. Понаблюдайте ваше дыхание, насыщайте ваши легкие, ваше тело кислородом. Я надеюсь, вы проветрили уже утром вашу комнату, прежде чем начать заниматься. И чувствуйте, как в вашей голове, к вашему телу переливает свежий-свежий воздух. Последний раз так теперь мы делаем вдох. Выдох, руки на колени, и мы снова возьмем, округлим нашу поясницу. Плечи опустим. Возвращаемся, собираем обе стопы. Собираем их, уводим руки назад, подбираем живот. Все внимание на забедренные суставы. И мы снова берем и пружиним слегка наши колени. Движение небольшое и комфортное. Вот такая легкая, спокойная утренняя зарядка. Возвращаем руки вперед, постараемся локти перевести на колени, втягиваем живот, то есть живот ушел в себя. И мы удлиняем наш корпус из нашего таза. Вперед. Выдыхаем живот и снова дыхание спокойное. Если не получается, оставляйте кисти на коленях. Да? Тянемся, тянемся, тянемся. Теперь мы собираем обе стопы, снова через пяточки тянемся вперед, удлиняя себя вперед. И вы чувствуете, как к концу нашей зарядки. Вы совершенно спокойно можете взять и опустить ваши ребра на бедра. Тянемся, тянемся, тянемся, тянемся. Концентрируемся на ощущениях и на тех мышцах, которые сейчас тянутся. Поднимаемся вверх. Собираем обе стопы, делаем вдох. Выдох. Еще раз также вдох. И на сегодня это все. Выдох. Я вам желаю хорошего дня. Я вам желаю бодрого утра и плодотворного яркого дня. А мы с вами встречаемся в следующий понедельник на нашей утренней зарядке. Бодрое утро с Надеждой Скаловой До встречи, друзья!